Йоу-йоу-йоу, всем респект, братва, И это внезапное видео, которое я даже не собирался выпускать, но потом я подумал об аллето, ютуб меня душит, душит мой канал, понимаешь? из-за того, что я видео не выпускаю. Не любит он это дело, понимаешь, когда ленится ютубер, поэтому я решил скрипать быстренькое разговорное видео, немножечко привести вам а, праздничного настроения в ленту. Я решил записать разговорное видео, потому что разговорное видео записывать легче, монтировать легче и быстрее, а времени у меня мало. Поэтому это будет вопрос-ответ. Я в телеге попросил ребят побыстрее, поскорее задать интересные вопросы, на них я буду отвечать. Но для начала хочу рассказать о просто про ситуацию на ютубе. Если вдруг вы увидели это видео, зашли, но вы не ходите на стримы, я Хочу сказать вам следующее. Приходи на стрим, пожалуйста, боже мой. Я прекрасно понимаю, что это тут дело даже не в вас, а в том, что YouTube вам может не показывать слева вот в, этой, вот в этом столбце, что у меня идет стрим. Можешь не присылать вам уведомления. А может знать, что вообще не отображать в подписках, что стрим идет, конечно же, да? Вы могли быть заняты и так далее, и так далее, и так далее. Если вдруг вы просто не видели, что идет стрим, не знать, что они идут, они идут, ребята. Чтобы знать сто процентов, что стрим идет, вы можете подписаться, во-первых, на нашу телегу, где, кстати, кстати говоря, ребята вопросы и задавали, которые я буду чуть позже отвечать. Это теперь для меня самая такая приоритетная, наверное, соцсеть, хотя нельзя это назвать соцсетью. На Инстаграм можете тоже подписаться, да, там наверняка будут какие-то рождественские сторис. Э, ну и на ВК и на Дискорд, если вам там удобнее следить за анонсами. Я все еще их позже абсолютно везде, хотя Дискорд и ВК у меня там полумертвые. Но вдруг кому-то так удобнее, и там тоже анонсы есть. Тогда стримы пропускать не будете. Пожалуйста, ребят, я вас умоляю, я молю вас, молю вас, приходите в телегу, подписывайтесь на Инсту, это самое главное. ВК Дискорд как бонус. Ютуб уже вообще не поймешь. Стримишь какую-то рандомщину, люди приходят, стримишь что-то популярное, вроде что должно привлекать внимание. Люди не приходят, стримишь как ты просто ни хрена не делаешь лежа на кровати. Людей до лайков до хрена. Короче, я уже вообще не знаю, какой контент делать, абсолютно, чтобы Ютуб угодить, вам угодить. И мне чтобы было интересно, очень сложно, на самом деле, становится на Ютубчике. Надеюсь, в том году что-то изменится к лучшему. Не уверен в этом ни хрена, но будем надеяться. Сразу говорю, видос такой довольно-таки ленивый, да. То есть, я просто буду зачитывать вопросы, которые ребята в посте специальном в телеге задавали. Просто вот один за другим отвечать на какие-то развернутые, на какие-то неразвернутые. Я не знаю, что там за вопрос. Сейчас вместе мы с вами об этом узнаем. Погнали! Клайд Бэр у меня спрашивает, что ты попросил у дедушки Мороза подарок в этом году? Вообще, мы тут недавно ходили с Крис покупать подарки, и в торговом центре я увидел Санту. И я его попросил, говорю, Санта, можешь мне, пожалуйста, миллион подписчиков в 2022 году? И он мне сказал, слушай, ты мигрант, блядь, мы мигрантов, мы как бы желания не исполняем, пошел нахуй. Эта шутка, кстати, была у меня уже в Инстаграме неделю назад. Подписывайтесь на Инстаграм, чтобы мои шутки, которые я повторяю потом на стримах, слышать первыми. Артур меня спрашивает, как родители Кристины относятся к тому, что ты стример? Мне кажется, на самом деле они не сильно понимают, чем я занимаюсь. Никаких замечаний мне не делали из серии «Чё ты делаешь со своей жизнью?» «А карьеру как строить?» Вот это нет, никаких таких разговоров нету. Им главное, чтобы я, Кристин не обижал, и чтобы я не был каким то я, дом сид совсем ничего не делали. Да, конечно, кто-то из вас скажет, «Да ты так и делаешь!» «Ты же стример сраный!» «Да пошел ты на...» Ой, сука, ты знаешь, какая у меня боль душевная от того, что происходит на ютубе? Не знаю, что ты не в***уйся. Дмитрий Григораш спрашивает, как раньше настраивался алгоритмы хэштеги и так далее, а как сейчас? Да и никак, боже мой, алгоритмы настраиваю не я, алгоритмы настраиваю только ютуб есть бы мог их настроить, я бы давно уже настроил так, чтобы у меня было побольше онлайна. Конечно, когда я только начинал, я вообще не сильно разбирал, что такое теги, на что влияет описание, на что влияет название, да на что влияет превьюшка, что надо кликбейтить, что надо все прописывать там и так далее. хотя на самом деле, тут меньше, что уже ни теги, ни описание, ничего уже не работает. Я, конечно, прописываю там ключевые слова, какие-то типа прохождения, там название игры, обзор, да, везде там это все прописано в описании, в названии, там в, в тегах, в хэштегах, но это все нахер не надо, и это все, скорее всего, не работает. Все это я делаю просто какой-то старой добрые традиции, не знаю. Составь свой небольшой топ-список недооцененных игр, штук 5, которых, скорее всего, у многих нет, но стоит поиграть. Коля, какой-то сложный ты мне вопрос задаешь. Киберпанк, Battlefield 2042, значит... Uh, Call of Duty Vanguard и New World. Да, да, поиграйте во все Все эти игры Обязательно поиграйте, все деньги потратите На эти игры, а, значит покупайте там все скины Все скупайте скины, тогда игра не лагает Да, я проверил, честно вам скажу А киберпанк надо купить в стиме В эпике и в гоге И тогда тоже лагать ничего не будет То есть три раза покупаешь, покупаешься, лаги пропадают Я тебе отвечаю, попробуй, попробуй, напиши в комментариях Сработало? Как перейти с обычной работы На стримерство? Я наверное отвечу Скорее как я перешел с обычной работы на стримерство но на самом деле с довольно-таки Большой болью, поначалу я и работал и стримил это было довольно-таки тяжело практически не оставалось времени на личную жизнь серьезно только на выходных Через какое это время я увидел что ребята начали поддерживать мой канал там на протяжении полугода довольно-таки стабильно с суммой, которой мне хватит, чтобы оплачивать э, ЖКХ и свой кредит на тот момент. И решил как бы рискнуть. Думаю, дай попробую, но еще потом найду работу, еще раз э, устроюсь. Но вот, славьте, Господи, канал после этого начал расти усиленными темпами. Конечно, недостаточно хорошими темпами, но тем не менее вот уже два года с лишним я занимаюсь только Ютубом. Поначалу было тяжко, денег не было вообще, жрал всякое дерьмо, там э, самое дешевое курить бросил тогда, потому что на сигареты слишком много деньги, денег уходила. Очень какой-то странный вопрос, не знаю, как на него ответить. Я просто ответил, как вот я переходил. Андрей Макаров спрашивает, есть какие планы на Новый год? На Новый год план у нас такие, мы скорее всего с друзьями Крис пойдем в бар. Здесь есть кто не знает, в Софии, да и на самом деле в Европе в целом, хотя София так-то находится в Болгарии, а Болгария у нас, значит, страна православная, Но а праздники они отвечают как католики. Во-первых, с 24 на 25 декабря у них Рождество, хотя они православные, напоминаю. Во-вторых, Рождество у них главный праздник, а Новый год как бонус. У нас вот наоборот. Ты в Новый год обычно как раз все тусуются, там идут какие-то там клубы, бары, вот мы собираемся с друзьями вроде как пойти куда-то в центре, какие-то бары, будем там бухать, тусить и встречать Новый год там. Опять я вопрос от Андрея Макарова. Планируете ли вы из Криз куда-либо переезжать в другую страну или полностью осетить в Балгарии? Пока что у нас планов по переезду нету, мне бы хотелось в Германию, я об этом рассказывал уже, но а, туда переехать сложно, а мы будем разбираться, наверное, по... Обстоятельствам в ближайшее время переезжать мы из Болгарии никуда не планируем точно. Третий вопрос от Андрея Макарова. Расскажи что-нибудь забавное про свои школьные годы. Например, что-нибудь неловкое, что с тобой происходило. Единственное, что я могу так вот сразу на скидочку вспомнить. Рассказывал эту историю на стримах пару раз. Как-то раз прихожу в школу, а там, знаете, когда контрольные проводят сразу вам листочек кладук, на котором ты должен написать ответы на контрольную. Мы заходим, значит, в класс, и у нас на наших партах лежат листочки, что сейчас будет э, контрольная. А мы, они ничего не знали, она была такая довольно-таки внезапная по математике контрольная. Мы такие блин, контроля, что делать вообще? И мой э, одноклассник, который рядом со мной сидел, показывает на парту, где нету листочка, значит, там сидит учитель. И это прям следующая от нас парта. Он говорит, смотри, она будет здесь сидеть. Я такой, пиздец, ебаный в натуре. И в этот момент, пока я это говорил, она заходила в класс сзади меня. И она меня просто сразу хватает за ухо, и ведет к директору, а я, пока она меня ведет, я угораю вообще, потому что ситуация забавная, я начинаю ржать. Пока она тебя ведет, ты вроде должен расстроиться, а ты угораешь, она просто, наверное, восприняла это как личное оскорбление. У директора меня там отчитали очень жестко, но было чуть-чуть, может быть, потом, а стыдно. В целом ничего такого ужасного в школе со мной не происходило. Александр токсичный спрашивает: "Раз ты в Болгарии, то будешь праздновать Рождество два раза? Нет, я буду праздновать Рождество один раз, и я буду праздновать Рождество как здесь празднует. Я в целом Рождество особо не праздную." 10 рабочие дни будут, так что, скорее всего, ничем тут делать не будем с Кристиной. Отметим, как католики, да, ну, как болгары, точнее. Приватник спрашивает, что там с паспортом? Не будешь получать двойное гражданство? Двойное гражданство, дорогой, мне еще не скоро предстоит получать, это только через 10 лет, первые пять лет ты живешь, получая каждый год, продлевая, вернее, ВНЖ, вид на жительство. Потом, а, через пять лет ты получаешь ПМЖ, постоянное место жительства. И вот еще пять лет по нему ты живешь и получаешь а, гражданство. Можешь, вернее, получить. А можешь не получить. Можешь продлевать каждые пять лет ПМЖ. Посмотрим, что я буду делать. Я не знаю. Я пока еще не решил. Есть несколько вопросов от Вульфа. Сколько ты потратил для стримов? Сколько денег я потратил на все мое оборудование? Огромное количество. Потому что, на скидочку, да? компьютер стоит где-то около двух 100 тысяч. Значит, мой ноутбук, с которого я стремлюсь, стоит 100 тысяч. Мой монитор номер 1, где-то около 30-очки. Монитор номер 2, но он дешевый 1012 стоил. Значит, микшер я купил за 18. DBX предусилитель я купил за 10. Мою стойку я купил за 6. Сам микрофон за 16, я не знаю, 40 тысяч на карту захвата раз, 12-13 тысяч на карту захвата 2. Я не знаю там, сколько стоила мышка клава, я уже этого не помню. Освещение, по-моему, мне тоже где-то в 100 евро вышло, моя камера стоила 30 тысяч, объектив к ней 20. Ну вот сам считай, понимаешь, много. Но, естественно, это не было так, что я пришел в магаз, говорю, дайте мне вот это все еще, компьютер еще то, вот вам там, не знаю, полмиллиона, короче, у меня таких денег нет, все это было постепенно, потихонечку, э, сначала, там там, блин, компьютер проапгрейдил, потом, значит, там, э, купил микрофон получше, потом, значит, микрофон докупил микшер, после микшер там, dbx, вот это все постепенно, потихонечку, помаленечку, в общем-то, покупалось, но я думаю, что потратил много. Поначалу я вообще все свои донаты, когда работал, я тратил исключительно на оборудование для стримов. Почему ты захотел стримить? На это я отвечал в предыдущих э, вопросах и ответах, в описании будет ссылочка на плейлист, можете их все посмотреть, все откомментить, все отлайкать. Какие планы на следующий год. Последний вопрос от Вульфа. Слушай, я не знаю, какие планы у меня на следующий год. В данный момент YouTube так педальцит, что никогда не знаешь, куда тебя это приведет, куда тебя сама платформа засунет, и как ты оттуда будешь выбираться. Я постараюсь, как я уже говорил, пилить больше лайвового контента. Надо будет уже, наконец, сделать хоть какое-нибудь музыкальное видео. Ну и будем стримить, будем играть, а там посмотрим. Даниил МС, Я смотрел все выпуски «Вопрос-ответы», и, по-моему, там не было вопроса. Были случаи, когда ты жестко доводил учителя и кто-то в вашем классе занимался таким... Много раз занимались в классе таким э, мои одноклассники. Я, на самом деле, таким не занимался, потому что я считаю, что это отвратительно, ужасно и мерзко. И вообще, вы так тоже не делаете, потому что учителя-люди, они устали, вас много, а он один. Я прекрасно теперь, когда я сыграю, понимаю, что, значит, много э, в чате каких-то дурачков, которые пишут такую но я могу забанить, а он забанить не может и вынужден как-то справляться, понимаете? Поэтому, ребята, будьте добрее к учителям, даже если они мрази конченные. Ну, просто игнорируйте, ну, просто забивайте там на них как-нибудь. Ну, не надо доводить никого, поверьте, это вам еще аукнется 10 раз, будете, когда взрослые, об этом жалеть. Шмель спрашивает, какое пиво, по твоему мнению, лучше? Ну, или несколько? Ну, не знаю, на навскидку могу сказать, так, я очень люблю Гинус, я очень люблю Шинкерла, я очень люблю Загорку, я очень люблю Жигулевское, Самарская. Большое количество из пив региональных, надо пробовать, бывает разное настроение, хочется темного, хочется светлого, хочется какого-то там вишневого. Крики тоже всякие люблю, поэтому я ни одну марку вот так вот прям навскидку не могу назвать, ну, кроме Гиннеса. Вячеслав спрашивает Есть какая-то игра с детства, ремастеринга который тебе бы очень хотелось увидеть У меня, к примеру, это первый Саундкил А я скажу, я бы очень хотел Видеть ремастер Червяка Джима Он мне очень нужен, первых двух частей Что прям в современной графике, но тоже с видом Сбоку, но при этом 4К разрешения Там и так далее, вообще раньше большое количество Игр крутых выходило, на которые хотелось бы Получить ремастер, я так могу до утра Сидеть, перечислять, но не буду На скидочку, вот Червяк Джим, я думаю, достаточно Дальше вопрос от Вячеслава, не думал, выпускать на YouTube больше лайфстайл-контента, как твоя история с по подлиннее. Так я выпускаю, но просто лайфстайл-контент это, во-первых, нужен какой-то повод куда-то ехать, что-то делать. Я же не могу просто ходить по улице и записывать вам а, контент на улице, типа, здравствуйте, я иду туда, привет, я пришел сюда. Это немножко скучновато. Оставим это для инсты. Но если есть какое-то событие, я куда-то поехал, я что-то интересное делаю, я постараюсь вам это отснять. Скоро, кстати говоря, я надеюсь, что скоро я сяду и смонтирую наконец видео с медовым месяцем. Там просто очень большое количество материала. Вот вам будет еще один э, лайф-контент на канале. И в целом, если я куда-то еду, что-то делаю интересное, прикольное, буду вам обязательно это снимать, буду вам выкладывать. Так что да, влоги будут, не волнуйтесь, все хорошо. И последний вопрос от Славы. Дождемся мы когда-нибудь клип, который будет не на рэп-песню. Дождетесь, следующий клип, скорее всего, будет не на рэп-песню. Клип будет не совсем такой, как мы делали раньше, но... В общем, вы все узнаете, но для начала мне надо написать текст этой песни и записать саму песню, что будет довольно-таки сложно, учитывая, что сейчас я нахожусь в Болгарии. Раньше я писал все вместе с своим другом Владис МВД, да, у него дома, теперь мне придется, видимо, высылать ему просто записанный голос. Для этого надо будет записать для начала инструмента, чтобы он мне записал. Ну, короче, сложно. Но мы это сделаем, я уверен. Ник Кат спрашивает, когда вернется дана рулетка, и будут ли какие-то новые интерактивные штуки со стримером, кроме пива на 120 лайков? Пиво на 120 лайков это как бы такое рандомное событие, оно у нас не постоянно. Рулетка вернется, но мне надо посидеть, подумать, как ее сделать, чтобы она была интересной, чтобы она не заебывала. Тиран, если мысли уйти на обычную какую-нибудь работу с доходом если да то какие то уже есть идеи или все что собираешься сдав... не собираешься сдаваться и будешь продолжать стримить я конечно сдаваться не собираюсь не потому что я такой а я хочу дома сидеть и все вот я хочу в игры играть и пошли вы с нормальной работой полюбей ни хрена дело в том что когда я работал на обычной работе я был немножечко несчастлив а сейчас да конечно youtube доставляет проблем да я понимаю что это может все загнуться но когда загнется тогда я буду искать какую-то работу скорее всего на удаленке скорее всего в той сфере где я раньше работал то что я делаю сейчас приносит носит мне максимальное удовольствие, максимальное удовлетворение, скажем так. И если я буду это менять, то только вынужденно. Я прекрасно найду себе отчет, что когда-нибудь это наступить может, но... Давайте постараемся вместе с вами оттянуть этот момент подольше. Потому что очень уж не хочется мне бросать YouTube, бросать свой канал. Это мое детище. Я его очень люблю. Я люблю свой комьюнити. Мне не хочется заниматься чем-то другим совершенно. Местами я иногда, конечно, выгораю. Мне просто хочется опустить руки, ничего не делать, валяться вот так вот и рыдать, как все плохо, как раньше было лучше и так далее. Но, тем не менее, сдаваться я пока не собираюсь, как видите. Я даже сел видос записать. Вот мне уже сейчас надо собираться там а, одеваться и уходить... Встречать Рождество с родителями Крис. А я такой: нет, мне надо видос записать, потому что Ютуб меня сосит, надо что-то там записывать. Сдаваться я пока не собираюсь. И последний, самый важный, самый интересный вопрос от Рикарда: какая температура в Софии у вас? В данный момент, 24 декабря в Софии. Плюс 7 и Солнца, кстати, которое мне светит и портит мне нахер весь все мое освещение здесь. И желтым меня делает. Мрачные, ты! Я хочу сказать, ребята, смотрите, какое видео получилось. Смотрите, какая-то информация есть интересная для вас. Респекты жесткие всем, кто задавал вопросы, всех обнял, всех поцеловал. Стримы еще будут, конечно, теперь они будут в таком вот новогоднем антураже у нас. Следующий стрим, наверное, будет в воскресенье. Вы смотрите это, скорее всего, в субботу. Я, скорее всего, в субботу с похмельем после празднования болгарского Рождества это все выкладываю. Как тебе, Артем, нравится? Нравится похмелье? Хватит бухать, дурак ты. Старый. Ты уже не вывозишь. Спасибо большое, ребята, всем, кто досмотрел видос до конца. Опять же, не забывайте подписываться на соцсети. YouTube меня трахает. Пожалуйста, не помогайте ему в этом. Я вас молю. Приходите на стримы, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мне нужна ваша активность, потому что, когда ее нету, мне реально хочется опустить руки, мне реально не хочется ничего делать. Я стараюсь сопротивляться, но мне нужна ваша помощь. Я уже заканчивал видосы. последний вопрос прилетел в пост э, в Телеграме от Ликсаста. Хотел бы ты свой бар открыть когда-нибудь. Очень хочу открыть свой бар, очень хочу вести оттуда стримы, это будет классно, если мы когда-нибудь это сделаем, будет просто великолепно, денег на это надо много, как вы понимаете, придется вложить приличную сумму денег. Если оно у меня когда-нибудь будет, я обязательно открою бар, как раз это будет мое дело, если вдруг канал загнется, я смогу зарабатывать, продавая пиво, сам пить пиво и отъехать там за барной стойкой, мне кажется, классный расклад. Ладно, все, ребята, заканчиваю, всех обнимаю, желаю вам хороших праздников, приходите на стримы, они будут у нас идти, они будут, а, буду держать вас в курсе в соцсетях, на которые вам надо подписаться, ссылочка в описании, так что пишите комментарии, какой контент вы хотите видеть. Поздравляйте друг с другом, там с праздниками и так далее, всего хорошего, напишите чего-нибудь в комментах и не забывайте, пожалуйста... В старину мародера 120 гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу.